Всем привет! Сегодня хочу поделиться в очередной раз с вами салатом. Салатик называется Торжество, а украсила его при помощи плавленного сырка вот такими цветами как кало. О том, как я его готовила, смотрите в этом видео. Для приготовления салатика понадобится кукуруза, консервированные ананасы, отварная куриная грудка, немного зелени, пару зубчиков чеснока, отварные яйца. И На украшение я буду использовать небольшой кусочек сыра, также пластинки плавленого сыра и небольшой ломтик морковки. Заправлять салатик будем майонезом. Куриную грудку мелко измельчаем. Ананас я нарезаю кубиками. Я ананасы как следует отжала от лишнего сиропа, чтобы в дальнейшем салатик, скажем так, у вас не потек, вот он не был таким а, мокрым. К салатику я добавила уже кукурузы и мелко измельчила укроп. Осталось измельчить яйца. Добавляю в салат яйца. И уже к майонезу натерла Зубчик чеснока, это, конечно, пожелание, но ананас и курица очень хорошо сочетаются с чесноком. Я вот добавила, сейчас перемешаю и заправлю салат майонезом. Майонезом заправляйте по вкусу, настолько, насколько вы любите практикованный салат, таким вы его и делаете. Салатик попробуйте на соль и перец. Я немножечко подсолила, потому что кукурузка сладкая. И в принципе салатик готов. Но я хочу салат украсить. И я его просто сейчас переложу в другую форму. И в дальнейшем буду его украшать. Застелила форму пищевой пленкой для удобства его внимания. Так, ну вот салатик я теперь накрываю тарелкой подходящего размера. И аккуратненько его буду переворачивать. В принципе, пленочка не понадобилась, он аккуратненько у меня и без этого снимется. Теперь салатик я сейчас украшу. Сыр я натерла на мелкой терке, и буквально теперь по кругу я просто припорошу салат тертым сыром. Сверху салатик вот, в виде прямоугольника я посыпаю измельченным укропом. Салатик, девочки, я решила украсить вот такими цветами каллы при помощи плавленного сыра, морковки. Для этого вот я отрезала небольшие ломтики морковки и сейчас я их аккуратненько соверну в виде цветочка. Можно использовать стебельки лука, а можно взять стебельки от укропа. Делаем это аккуратно, потому что плавленные сырки иногда ломаются. Так, ну что, дорогие мои, вот таким красивым салатиком я сегодня с вами поделила. Салатик получается необыкновенно вкусным, но и красит, я думаю, любой стол. Желаю, конечно же, вам всем приятного аппетита. Пишите комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал. И до новых встреч!